всем привет с вами андрей лего и сегодня мы с вами поговорим о том как бороться с ленью на самом деле очень такая интересная штука потому что многие об этом пишут думают как вообще бороться с ленью это вполне нормальный защитный механизм мозга, когда он понимает, что мы можем тратить энергию как-то ну, не совсем правильно. Поэтому мозг пытается нас всегда защитить и максимально экономить эту энергию. Поэтому как бы это вполне нормально. Единственное, надо понимать, что можно делать, чтобы с этим бороться. Я вам дам вот сегодня 5 небольших техник, которые мне очень сильно помогают. Возможно, вам тоже помогут. Поехали! Первая техника – это взять и разбить задачу. Очень сложно, например... Сделать такую задачу, как сделать YouTube-видео, или сделать сайт, или открыть магазин, либо еще что-нибудь. Намного будет проще для нашего мозга понять, что эту задачу, в принципе, можно разбить на маленькие подзадачи и делать вот эти маленькие подзадачи. Например, с видео мы можем вот привести пример, снять, там, сделать видео для YouTube, это такая большая сложная задача. А если, например, разбить эту задачу на выбрать тематику, затем написать сценарий видео затем записать само видео затем смонтировать и потом допустим уже выложить в интернет написать там какие-то теги описание и так далее то есть в принципе мы разбили это на 5 маленьких задач очень просто и сложно на самом деле не делать Но часто часто очень бывает я вижу то что человек все ставит огромную цель например там сделать сайт сделать интернет магазин и сидит и думает как это сделать ну Разумеется, это сложная задача Ее нужно разбить на маленькие подзадачи И только вперед, по-братски Вторая вещь, это... которая очень сильно помогает Это маленькие простые действия То есть, например, если вы хотите начать учить английский язык не очень правильно будет начать там, по часу или по 2 часа в день его учить, если вы не привыкли к изучению языка, например. Намного проще будет начать с 5-10 минут, 5-10-15 минут, чтобы мозг за несколько недель привык, то, что вы учите английский язык, что это несложная задача, и, и вы спокойно потом будете переходить к 20 минутам, 30, к часу и так далее. Также в спорте, если начать бегать на следующий день 40 минут, либо час, ну, хватит вас на две-три недели, а дальше что? То есть Дальше человек забрасывает спорт и больше не хочет никогда заниматься. Начните с маленького. 15-20 минут хорошая прогулка каждое утро. Я, например, каждое утро выхожу гулять. Перед тем, как начать работать, я прохожу там 8-10 тысяч шагов. Либо бегаю, либо еще что-нибудь. Заряд на весь день помогает, так что берите, пробуйте. Третий крутой инструмент – это планирование. То есть, в принципе, если у вас распланирован день, то вам просто действовать, то есть вы не просто витаете и думаете, что именно делать, у вас все четко написано маленькими, как вот я вам объяснил, небольшими подзадачами, небольшими действиями все расписано, вы просто к ним подходите и делаете по одной, то есть даже не, не планируя там на неделю, на месяц, на год. Начните хотя бы, например, с планирования на один день Вечером написали, что нужно сделать на следующий день На следующий день просыпаетесь И по задачам первая, вторая, третья, четвертая, пятая Сначала будет сложно, но затем мозг к этому привыкнет И вы будете очень много решать задач И у вас, в принципе, не будет э -э, времени на лень Поэтому вперед, ребят, вперед Четвертая очень крутая техника, я ее не всегда использую, вот когда вот очень мне нужно быть эффективным и нужно что-то сделать такое очень сложное, я разбиваю задачи на небольшие задачи и использую технику помодора. Техника помодора очень простая, это вы ставите таймер на 25 минут. 25 минут вы концентрируетесь только на одну задачу, то есть выключаете там, телефон, э, ни с кем не общаетесь, 25 минут вы делаете эту задачу. Если задача большая, ее можно разбить, например, на 3 раза по 25 минут, 25 минут вы делаете 5 минут пауза, 25 минут 5 минут пауза, 25 минут 5 минут пауза. Каждые 4-5 раз можете делать большую паузу в 15-20 минут, например. Это очень эффективная техника, Увидите, она может реально помочь. Вот Мне она много раз помогала, когда были большие проекты, надо было сесть и четко работать на задаче, то есть э, по-братски. Ну и пятая, наверное, самая основная техника, это э, работать над своей энергией. То есть э, представьте, вы отработали весь день, весь рабочий день, вы поехали на метро на работу, весь день работали 8-10 часов, вернулись с работы, вечером вы уставшие, у вас нет сил, сил хватает на просмотр сериала, на какое-нибудь пиво, на плохую еду и, и так далее. В общем, э, ну, это не очень хорошо, когда не хватает энергии, очень сложно действовать, и это, разумеется, что будет лень, то есть это вполне нормально. Мне, это, наверное, самое-самое главное. То есть начинайте потихонечку, потихонечку развивать свою энергию. Как это можно делать? То есть можно, понятно, можно начать лучше питаться. Я не буду вам говорить, что нужно именно есть, вы сами знаете, что нужно уже убрать, там все фастфуды, все чипсы и так далее, это можно точно не есть. И пытаться там больше есть овощей и фруктов. Это вообще супер. И, затем, пожалуйста, чуть-чуть спорта. То есть добавляйте спорта по чуть, -чуть в жизнь. Не добавляйте много. Сначала начинайте ходить по 20-30 минут там, после, после, после пробуждения. Затем можете начать чуть-чуть бегать. Э там, велосипед, бег, бассейн. Хоть что. На самом деле занимайтесь тем спортом, который вам нравится. Не смотрите то, что там все бегают. Марафоны. Выбирайте то, что вам по кайфу, поэтому живем один раз по-братски. Ну, вот так все, в принципе, просто. Огромное вам спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я начинаю по чуть-чуть снимать видео на YouTube, я до сих пор до, до конца еще не понимаю, как все это работает. Поэтому, если поддержите меня, это будет вообще супер. Так что подписывайтесь на канал, будем развиваться вместе. Всем добра и позитива. Пока!